Друзья мои, я вас приветствую на своем канале. Итак, сегодня у нас состоится очередной подбор автомобиля. К нам приехал подписчик, приехала Наталья. Первый раз, первый раз за всю мою историю приезжает женщина, и мы для женщины будем подбирать автомобиль. В основном что, в основном приезжают мужики, жен с собой берут. Здесь приехала сама женщина. Итак, для Натальи. Точнее, у Натали бюджет 1 миллион 300 тысяч рублей. Небольшой плюс-минус есть. Плюс-минусы мы, перед тем, как мы начинаем искать автомобиль, вот этот плюс-минус, особенно плюс, это очень важно, мы обговариваем. То же самое, как и обговариваем какие-то детали, цвет, марку. общем, смотрите, задача такая. миллион 300, миллион 300. 000. Нужна либо альфа, либо альфа, либо шаттл. Альфу мы не найдем естественно альфа рестайлинг не найдем альфу альфа это Тойос, toyota prius альфа полноценный гибрид шаттл да. на honda shuttle сумма хорошая а, что касается деталей, да то есть мы встречаемся с вами на рынке мы еще раз с вами обговариваем вообще я подсказываю да то есть я консультирую все зависит от того какая цель да у вас какая задача будет какую задачу будет выполнять автомобили здесь ну возможно я предложу какие-то другие варианты но вот на первоначальном этапе она хочет приобрести либо альфу либо альфу либо honda shuttle больше чем уверен то что мы как обычно найдем самый лучший вариант до да, который который продается на авторынке зеленый угол на такую услугу друзья мы записывайте заранее график плотный ну запись запись есть В плане люди записываются поэтому не звоните пожалуйста вот вчера звонок, там Александр, привет. А я вот хочу с тобой машину выбрать. А я сегодня, я сегодня уже занят. Вот, в общем, записывайтесь заранее. Также вы можете заказать поиск автомобиля без вашего участия под ключ. Вы можете заказать просто штучную проверку автомобиля. Мой телефон, мои контакты, мой телефончик прикреплен сейчас вот здесь. А вообще мой телефон находится в описании канала и под каждым видео. Машины проверяем, комплектуем, отправляем. Также через нас можете заказать автомобили с аукционов японии да друзья мои, это дешевле это дешевле и а, вы привезете именно себе именно тот автомобиль который вы хотите то есть машину можно привести с пробегом и 5000 и 10 тысяч, и 15 тысяч, и 20 тысяч. здесь найти такие машины сложно да я не говорю то что их нет здесь таких автомобилей но основная масса автомобилей на продажу везутся как везутся пробеги 80 100 120 и и пошли пробеги вверх то есть ну на продажу машины везутся с большими пробегами то есть купить подешевле ну и, ну и продать автомобиль нужно Называем про розыгрыш у меня все в силе как только мой резервный канал на который сейчас ссылочка находится вот здесь набирает 10 тысяч подписчиков я сразу же делаю розыгрыш услуги подбор автомобиля на день все включено то есть мы с вами встретимся выберем автомобиль обслужим упакуем в общем сделаем абсолютно все что нужно поэтому подписываемся на канал присаживаемся поудобнее поехали пробег у него пробег сотка. В общем дилемма между вешом. диски-то заездили то сейчас глядишь и на леворге до да, уедем она еще одна беда бедовая ряд подборщик робот 4 воды 19 год то что нужно первый запуск запасок эти вам все покажут расскажут еще одна беда по самому интересно чем это все закончится все данные физика И еще четыре колеса Итак, так 19 год он 4 воды пробег у него пробег сотка 123 тысячи туманочки литье резина лета. Он дают еще зиму, обычный яксовый. Снизу смотрел его, как бы такие есть рыжики небольшие. Там на чем отличается? Здесь крутилки, там. Попадать надо. Под, под, э В общем, дилемма между Вишом и Филдером. 13-й год, Беллинги, 4 ВД, пробег 118 тысяч, стоимость 1 миллион 200 тысяч рублей. Он на зиме, зима новая. Как вижу вам. Непонятно. сиденья у него двигаются. Третий ряд прячется. Получается ровно пол. По низам я его не смотрел. Ну да. Есть нюантики у нас по низам. Выбор есть, что виши, что Филдера, диски-то заездили. Я То сейчас глядишь и на Леворге, да, уедем. Да, леворг. Думаем рассматривать Челеворг. Но автомобиль все-таки нужен для работы, для семьи. как бы Леворг, наверное, нет. Это такое уже более... Молодежный вариант. Жестко. Друзья мои, и при подборе автомобиля очень важно доверять подборщику. Да? Пускай это а, будут аукционы Японии, автомобили на заказ с аукционов Японии, пускай это будет подбор автомобиля без вас, пускай это будет подбор автомобиля с вами. Если вы не доверяете да, человеку, с которым а, вы работаете, компании, с которой вы работаете, лучше не работайте, лучше не обращайтесь. Вот я говорю не будет сирены в свежем кузове за миллион триста 4 ВД с пробегом 50 тысяч ее не будет если мы будем ходить искать такой автомобиль это будет просто просто трата времени то есть нормальные подборщики, да мы уже ориентируемся в цене мы знаем что купить что не купить за эти деньги если филдера я знаю то что мы найдем 4 ВД, 1 миллион двести миллион триста цена нормального фильтра то мы найдем Сиреной не будет. Сирена, это я сейчас утрирую, ну, просто так, к слову говорю. В общем, подбор пока идет. Идет. Определились, все-таки, наверное, на, а, на филдере. Потому что посидели Више. Посидели Више. Више как-то. Ну как-то что-то тесновато. Вот. Посмотрим еще шатл сейчас. То есть, возможно, тоже его будем рассматривать. Я думаю, мы остановимся на филдере в общем все обязательно покажу что найдем z за это черный цвет 18 год 12 месяц 1 миллион сто девяносто тысяч рублей 4 балла 105 тысяч пробег максимальная комплектация бесключевой доступ кожаные вставки полный руль коробка передач робот модные железные педали или накладки есть такие вот нюансы. Главное не уехать на пробоксе. То, что-то мы с одной марки метаемся на другую. Это 18 год, 4 балла, 107 тысяч пробег, 107 тысяч, сзади есть сандары, понизаем он. видеорегистратор запаска 4 воды 19 год то что нужно пробег 92 тысячи 4 балла вот эсочка присутствует присутствует эсочка надо открывать смотреть еще один стоит восемнадцатый год три с половиной балла 1 миллион шестьдесят пять тысяч здесь пробег здесь пробег, как говорят приличный приличный пробег как думаете это какой приличный открылся да тут лично первый запуск Ребят, машина пришла, машина не готовилась. Да? То есть она была в пути, поэтому такое вот состояние. Машину приготовят. Здесь автомобиль 4ВД. У него указана там эска, не знаю, что там написали. хамут что ли ржавый вот этот увидели? Клевое состояние, прям клевое. Значит, он на зиме, на зиме, правда без литья. Повторители, система безопасности есть. Салон тоже пришел в таком состоянии. Кто понимает, кто шарит, видит, то что состояние салона здесь хорошее. Нужна уборка. Колеса лежат. Камера, телевизор Запас припасный. Если колеса приходят с Японии в автомобиле, за колеса платится пошлина. Кстати, хороший комплект колес лежит. Подогрев зоны дворников, лиф сиденьей 92 тысячи. Знаете, на самом деле таких вариантов не подготовленных бояться не стоит. Я еще раз повторюсь, кто шарит, тот видит, что состояние автомобиля реально хорошее, крутое, прям достойное состояние. Нормальная мойка, полторы тысячи рублей, и состояние будет совершенно другое. Данный автомобиль нам интересен, мы его оставим на заметку, то есть досконально мы его сейчас смотреть не будем. Если мы вернемся к этому варианту, уже будем более подробно его рассматривают. Вот почему-то что-то мы там крутимся. А все, <с> все возле шатла. Возле шатла почему-то. Девятнадцатый год, гибрид, полторашка, робот, пробег 54 тысячи. 1 миллион 80 тысяч. Такие тут дела. Это мелочи на самом деле расстояние вот это за расстояние замерить для чистоты эксперимента ну, он нарочно идет нет, нет, нет. по левой стороне у него нет, да, не Мне кажется, что это... 4 балла он идет 120 тысяч пробег 1, 175. Резину отдают, резину отдают, упакованная. Ванна кнопки, подогрев, также зона дворников. моменты вот такие вот по подвеске подвеска кузов коричневый цвет сиента свежая 18 год отойдет уже рестайлинг 69 тысяч пробег 4 воды на темном салоне без ключевой доступ боковые двери зажены только осторожно дверцу осторожно чтоб не это половиной балла 69 тысяч пробег ну, есть два краса есть два краса а, да а, а все по ну дальше нужно углубленно смотреть посмотрите какой огромный выбор запасок именно запасах бананов а у нас Сиента Жешка. Так, вроде один двести пятьдесят с половиной балла. Передний привод, не гибрид. Жешка две двери без ключевой доступ 48 тысяч пробег. Два USB входа. 40 48 тысяч пробег. Пожалуйста, если не понимаете, вверх, Ну, круто выглядит, круто. Сияет. Она на лете, без литья лето хорошее так 185 60 на 15 ну по стандартам двадцатый год резина четыре с половиной балла здесь да здесь крутая удобная трансформация салона идет функциональная я вам скажу допустим лучше лучше обычного такая чем но ну, это эксклюзив эксклюзивчик будем смотреть ребят на рынке без проблем то есть приходите вам все покажут расскажут Значит, две откроют везде. дадут пощупать ух ты два монитора 1380 она миллион 1 миллион триста восемьдесят пять тысяч 84 тысячи пробег ну шикарное состояние конечно салона еще одна беда 5 беда беда беда еще одна сиента 18 год 4 балла с подогревами, максималька, максималка резина зимняя сегодня такой у нас нестандартный поиск многие машины которые рассматриваем я вам не снимаю мне уже самому интересно чем это все закончится какой автомобиль мы купим Сзади огромный пол в полу. Тут 92 пробег. Что за дела? 4 балла гибрид 80 тысяч пробег Жешная комплектация Что там? Кнопочки видимо щелкнуты Не открывается Две двери, двери электрические. Да, две двери подъемники в одно касание. Кузов посмотрел целый лист его. Пока вот думаем, думаем. из полосы тоже она срабатывает в общем берем сиенто сиенто идет расчет друзья значит что, что по документам, да когда покупаем автомобиль обязательно сверяем номер кузова обязательно сверяем номер двигателя. из документов у вас это электронная выписка электронная выписка здесь указаны все данные автомобиля у вас идет сбктс сбктс это сертификат безопасности транспортного средства ТПОшки, таможенные платежи и копия паспорта физика физик это тот человек на кого привезен и растаможен автомобиль некоторые продавцы забирают копию паспорта она короче она копия паспорта это не нужна все данные физика, они вносятся в СБКТС, они указаны в СБКТСе. Что касается электронной перерегистрации, да, на СЭПе, СЭП это сайт электронных ПТС, здесь вы уже начинаете взаимодействовать с продавцом. Делает это либо продавец, у него есть данные физика, он вас с этим физиком, либо, допустим, если физик от брокера, то занимается этим брокер. Чтобы сделать электронную перерегистрацию на вас, вы должны быть зарегистрированы на СЭПе, сайт электронных ПТС. Делается это очень просто, быстро, там буквально на пять минут делается регистрация через госуслуги значит с этим автомобилем сейчас пойдем выпишем договор и вообще как происходит процесс покупки автомобиля все сверили все проверили все отлично деньги продавцу в руки отдали сейчас идем пишем договор дальше поедем поменяем масла поменяем фильтра приобретем летнюю резину и на этом на этом будем заканчивать по записи ребят мой телефончик указан сейчас вот здесь также под этим видео и в описании канала. По записи на такую услугу, пожалуйста, заранее, прям заранее, за две, за три недели, за месяц записывайтесь. Поменяли масло в поменяли в коробке. Выезжаем. Готовим, готовим автомобиль к дороге ехать. Семь тысяч, семь с половиной тысяч домой. Давайте я вам немного пока расскажу про автомобиль. Итак, это Сиента гибрид. Выбор был сложный, пересмотрели все. И про боксы смотрели, и шатлы смотрели, и до Раши уже добрались, и мы только не смотрели. Виши, Филдера. В общем, выбор пал на Тойота Сиэнто. Итак, это 2019 год, гибридная версия. Гибридная версия, жешная комплектация, туманки ставили здесь. Литье нештатное, резина зима полноценный гибрид полноценный автомобиль целый четыре с половиной балла он не битый, не крашены не ржавый от слова совсем камера заднего вида есть второй регистратор есть регистраторы приходят без флешек полноценный минивен. 3 ряда. нет вру ребят вру не полноценный минивэн. три ряда сидений третий ряд сидений места очень мало прячется он под второй ряд сидений там поснимаем чуть-чуть про вашу машинку и поедем дальше. Вот что еще сказать? Как обычно все чистенько, аккуратно, все как я люблю. Две двери, чистый салон, взяли тоже про запас фильтра с собой. Две электродвери, бесключевой доступ, ветровики есть, вся система безопасности, темный салон чистенький 19 год четыре с половиной балла аукционный лист аукционный лист у нас лежит в автомобиле бьется он по статистике пробивается четыре с половиной балла 80 тысяч пробег вот сейчас осталось сейчас наверное, поменяем магнитофончик вот обклеиваться решили не обклеиваться и все, на этом моя работа будет закончена. Значит, здесь у нас климат, круиз-контроль, 80 тысяч, бортовой компьютер, все есть, регистратор есть. Клевый, хороший автомобиль. Ну, здесь, пожалуйста. Наталья, расскажите нам свои впечатления автомобиля. Выбор то у нас был с вами непростой. Очень. И Филдер, и Виш, и Пробокс, и НВ смотрели. И даже к Экстрелам Суп... подходить даже Супару Ливорк был. У меня такой поиск первый раз, когда огромный выбор автомобилей. Почему Сиента? Вот душой как-то выбралась. Вот бывает такое, пришел, нравится, сел, 7, купил, все, вот все, да? мое просто, да? Да. Довольно? Очень. Ну, отлично. Домой сами едем, да? Сами поедете? Да. 7500. 7800. Прям четко так, 7800. Ну, Плюс-минус там чуть-чуть. Вот, ну, в общем, ребят, вот такой вот автомобиль, все супер, вообще отлично. Гибрид, еще раз скажу с половиной балла был выбор смотрели машину восемнадцатого года восемнадцатого года Комплектажка такая же пробег, ну, почти такой же пробег такой же ценник тоже кстати стоит этот автомобиль 1 миллион триста двадцать тысяч торга не было ну сколько там скинули копейки скинули до да? тысяч. тысяч скинули а 18 год он стоил по моему дороже, дороже он стоил да. Вот, что-то я не помню сколько он стоил но суть в том то что пробег был такой же 2018 год добавились только сонары вот поэтому выбор пал все-таки на на автомобиль 2019 года еще раз повторюсь весь целый не битый не крашеный ну состояние автомобиля конечно шикарное вот сейчас наталью отвезу домой в гостиницу ну и на этом свою миссию сегодня я закончил Время 4 часа, рынок работает до 5 часов, где-то полпятого, около 5 продавцы начинают уже уходить. Выбор машин есть, выбор автомобилей большой, огромный. Я на сегодня подбор завершил, довольный подписчик Наталья приобрела себе реально хороший, достойный автомобиль четыре с половиной балла повторялся уже и неоднократно стоимость автомобиля составила 1 миллион триста пятнадцать тысяч рублей друзья мы на сегодня будем заканчиваться с вас комментарии подписочка всем хорошего настроения всем пока до новых встреч